Ребят, куда меня портуют? Нихера себе. Вот это топовое место вообще. А чё, как, как он так делает, ребят? Как он так делает, а? Я даже не знал, что в Линейдж 2 такие места есть. просто, да, тишина, графикой водище хлещет Радик, 20-30 конкурс я понимаю, что сидят не дети, что ты мне рассказываешь тоже тут Это, кажется, бана, ты не сможешь ничего передать. Хрен кто что получит теперь. Да не гони, ты чё. Смотри, какое красивое место. Смотри, кто это такой. Рэббит. Ребят, чё за прикол? Ребят, чё за прикол? знаете, как в страшном сне, честно вам скажу. Ну чё, и гасить? Чё с них падает? Опасно вообще. Как будто... <соed> <соed> ребята, это чё, это какой-то прикол вообще, реально. Просто дело в том, то, что... А, прикиньте, с одной ещё бою выскочит. Это жесть, конечно. Сколько их там? Ну-ка... Ребят, это жесть какая-то. Ну, природа красивая. Природа вообще пушечная просто. Блядь, ну куда? Ребят, что это было вообще? Ребят, что это было вообще? Егорку троллит ГМ, ГМ рофлит, ГМ рофлит. ГМ на того издевается, на ребят может не уходить с Волхалы, а? не ну ребят шмот я по-любому отдаю это сто процентов бля даже так ребята ребят, осталось совсем чуть-чуть 17 минут 17 минут так Контента, кто поплавили? Ну да, слушай, админ, админ потрикал кстати, вообще полгорал. Реклама сервис другого похода помешала ГМ. А какая реклама? Я ничего не рекламирую здесь. Так, сейчас АК появится под розыгрыш чекой Бля, ну очень жалко на самом деле. Я прям не знаю вообще, зачем я ухожу с этого сервака. Может быть я и останусь. Я буду загладо играть, ребят. Если я вернусь, я буду заглады играть. У меня будет такой гладиатор просто с двумя дулями, так, такими точенными Блять, вообще просто. Я даже во сне их видел. Так, 16 минут до розыгрыша, ребят. 16 минут. Вот, видите, смотрите, плюс 10 а, людей. Ребята, еще раз, короче, скидываю видосик. Условия конкурса, смотрите. Оставляйте под этим видео комментарий. А, подписывайтесь на меня, ставите там лайк. А, и здесь в 20.00 вы должны быть в прямом эфире. Смотреть, как я рандомлю, короче, выбираю того человека, кто оставил там комментарий. Ребята, сон на плюс 6 вообще. Так зашел вчера. моно иногда сюда заходить, фаниться, отдыхать. Я очень надеюсь, что этот сервер будет жить еще не 2-3 месяца, ребят, а год, честно вам скажу. Потому что сервер, вот эта сборка, это просто уникум. Я не знаю, вот, кстати, что интересно, даже когда SS открылся, здесь народ не пропал, ребят. Я вот все те же ребята, все, все те же ребята, все здесь, вот я всех вижу. Блин, меня опять кого-то портует, ребята. Ребята, что за место вообще? Ребят, что за место? Сом красиво, да, вошел. Ребят, что за место? Ребят, что за дичь вообще происходит? Блин, ну это вообще забавно на самом деле. О, ребят, опять кролики. Ёптую налево, ребята, <смех> чё происходит? Давайте масухой, масухой, <смех> ребят, это вообще слышь какие-то приколюхи реально. <смех> ребята, это жесть какая-то, чего вообще происходит, <смех> ребят? Ребята, это вообще какая-то какая приколюха, смотрите. Я, честно, я такой первый раз вижу в линейше вообще. Просто, просто жесть какая-то. Ёпт вы налево. Ребята пишут то, что ГМ хочет сон на плюс 6 мой забрать. <свят> я этого парня боюсь трогать. И Карус Васпер, пт налево, Смотрите с него дроп, ребята! Ребята, это просто жесть какая-то. Ребята, это просто жесть вообще. Реально, ребят, я просто, я в панике вообще. Лупи твистера, бей его Че думаете, бить или не бить, ребята? Ребят, бить или не бить? Луплю! Да ну нахрен, ты че? Ух ты, ёпта! Блин, ну а чё? Ну вообще, ребята, это жесть какая-то. Ребят, чё вообще за это? Попал парень. Ребят, какая-то клоуна блядь, происходит, если честно. Но меня это радует вообще, честно. Он говорит, души просто. Я и такие места первый раз в Линейдж 2 вижу. Вообще, смотрите, просто жесть. Вот реально красиво. Блин, вот обычный соло-игрок сюда никогда не упадет. Это просто жесть. это вот реально красивое место, ребят. Ёпту, тво... <смех> Ребят, да что <чё> за хайп? <смех> Слышь, это вообще жесть какая-то. Ребята, это просто жесть. ребята, это просто жесть. <смех> это просто жесть, ребят. Что происходит вообще? я ребят я неужели я я блядь я летаю вообще просто ребята это просто жесть ребят если бы у меня была веб-камера вы бы сейчас охренелись с моих эмоций честно вам говорю я просто блядь, не понимаю что вообще происходит это просто жесть вообще просто ребята просто жесть Ребята, я просто в шоке! -ху -ху -ху -ху. <с Comfort> вот это будет сейчас розыгрыш прямо вот на этой хрени! Вообще, ребята, просто-просто огонь! что происходит? Ребят, я надеюсь меня не забанит реально админ после этого. Ребят, просто вообще огонь! Это что, новая стадия на вальке? Да, братан, у меня все, у меня замок уже все здесь появилось. Я поднялся, короче. Поднялся, у меня замок здесь. А, аден держу, короче, со своей этой, со своей пачкой. Приподнялся маленечко просто, видишь, сон на плюс 6 дарю. Серваку уже год, короче, этому. Держится просто на изи. Я тебе реально говорю, заходи, играй. Вообще огонь, слышь, ну реально. Серваку год, блин. Не, реально. Реально прикольно, я вообще даже не знаю. У меня улыбка на лице, наверное, до завтрашнего дня будет. Так, э, надо... Хо-хо-хо. Ребят, я даже не успеваю все комментарии читать, честно. ГМ лайк, добро пожаловать в грацию финал. ГМ лайк. Лобачевского на Валхале бан, на ну Ютубе и, и бан, расходимся. Это что, новая стадия на Вальке? Хрен его знает, братан, что за стадия такая появилась? Бро, поздравляю с успехом, тебя смотрит 72 человека, красава, так держать. Спасибо, Сема Назаров, спасибо тебе большое. Вот, админ прикалывается, короче, походу. Рекламируешь другой серф, я бы тоже забанил. 9 минут. Фарми, бей его, админ приколы мочит, луки твистером, фарми, фарми, фарми. Вообще круто, вообще круто, ребята, Это такое просто... это что такое где я? Блять, какие-то зубы рот какой то ребят что это за днища вообще я у кого-то в животе типа а ё-моё ребят чё за диснейленд ребят чё за диснейленд А вот как попасть сюда? Бля, ну это жесть, конечно, вообще. Так, ребят, через пять минут я включаю... Через 5 минут я включаю уже экран Бля, админ, я надеюсь, ты меня не забанил, правда Победители будут известны через 7 минут Ой, как громко Первый донат Первый донат Спасибо, дружище, спасибо тебе за полтинник, ребят Спасибо тебе за полтинник. Сегодня хотя бы вот полтинничек мне прилетел. Вообще от души, дружище, спасибо. На надошек на мне, чисто на дошек. Ребят, я надеюсь, я не забанен реально. Ребят, это не бан.